Моя мама такая, как все. Бабушка и дедушка говорят, что папе с ней очень повезло. Она заботится о своем здоровье. Я побежала. Давай, давай. Только пообедать не забудь. Ага. Продается каждому утру со мной. И как оказалось, это было не так уж сложно. Каждый и у нее много танца. друзей. Мамы много всего положительного. А я отрицательный. Это, это здорово! Мама! Мама, не плачь! Я не плачу, это от счастья. Молодец, Даша. Понравилось тебе сниматься? ВИЧ-инфицированный человек может жить полноценной жизнью. Продолжение жизни следует.